Здравствуйте, я Алексей Петров, и сегодня я расскажу вам про караоке микрофоны. В этом небольшом приборе есть все, что нужно. Одно маленькое устройство вместило в себя колонки, звуковой процессор, усилитель, а минус песня фонограмма передается с телефона в функции Bluetooth. Компания караоке центр предоставила нам эти четыре модели: микрофон, о котором я сейчас расскажу. Называется Megek Q10S. Главное отличие этого микрофона, он самый большой и самый мощный. У единственной этой модели среди всех три динамика, мощность 15 Вт. Послушаем звук. И вдруг в тишине постучала в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носил? Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой Нос я где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Мне напрасно было Еще одна из интересных функций этого микрофона – изменение голоса. Эта функция может использоваться, например, для, для того, того, чтобы разыграть друзей, разыграть друзей пошутить где-нибудь в компании или почитать детям, детям стихи или сказки на «Ночь». Такая, такая интересная, интересная функция, но петь с ней у меня лично нет, не получается, может быть, получится у вас. Караоке микрофон Migec Q10S.